Приветствую всех! JobSchool, с вами Достон. И сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как сравнительная степень прилагательных в английском языке. Ну, а, не все а, прилагательные мы можем сравнить. К примеру, железный, да? Мы не можем сказать более железный или самый железный, не, да? Не железный. А, да, да. А что а, мы используем по отношению к таким словам? А? А как мы должны тогда их сравнивать в русском языке? А, мы нет, же более железный, это как-то же глупо же звучит, но ну, все-таки такие прилагательные, как красивый, да, мы можем сказать краси красивый, да, или б, красивее, она да, красивее. или она самая красивая, более красивее, чем кто-то, да, вот, это обязательно нужно уточнить, и сегодня мы научимся работать с, со всеми прилагательными но давайте начнем с коротких прилагательных и сразу же слово у нас есть короткие как будет на английском short, short да? а, хорошо и чтобы мы могли сравнивать да чтобы мы могли использовать сравнение мы должны добавить всего лишь окончание и r er. и у нас получается Шоуца, да, короче И а также, чтобы а, сравнивать с какими-то предметами Нам нужно слово Шоуца Then. переводится чем Да, как, а, например Короче чем Да, да, да, чем К примеру, мы можем сказать а, Он другой. давайте слово Как будет выше Высокий Тол Tall, да? И значит, выше Толер, толер, да? И давай, Даяна, скажи, к примеру, она выше чем я? She is uh -huh. Да, то есть uh, she is она является taller than uh, выше She's чем, чем uh, я, да, me. Хорошо, и также вы можете сравнивать, кроме людей, какие-то действия или какие-то вещи, то есть все что угодно, да, вы можете сравнивать. То есть, да, мы просто добавляем окончание er, или, например, слово также может быть close, да, как переводится? Закрыт? Нет, ближе, да, ah, close. close да. И мы просто к нему r добавляем, у нас получается closer, closer да, ближе. А, и также у нас такие слова есть, как big, да? Big большой, огромный, да? Или горячий. А, здесь у нас, смотрите, например, горячий, да? Hot, да, будет? Здесь мы должны добавить, чтобы не hot было, а double t, Два t. Hot. А, горячий. А, горячий, чем что-то. А, да, давайте... И, конечно же, у нас есть такие... Сравнение, это, к примеру, кроме таких сравнений, у нас есть самый-самый, да, мы можем сказать самый короткий. Для этого мы должны добавить short, у нас есть, да, shortest, слышали о таком? Mm -hmm. Или biggest, да, можно mm -hmm. сказать, да, а, да, то есть самый короткий. Просто добавляем а, окончание EST, да, shortest. К примеру, мы можем сказать the shortest, это самый короткий. А для чего мы используем артикль the? Здесь, как видите, the shortest, чаще всего вы будете использовать с артиклем the, да? это указывает на какой-то предмет, да? именно, то есть мы выделяем какой-то предмет, да? то есть это самый-самый короткий, да? имеется в виду, в каком-то месте, то есть это, как бы, the можно перевести как это, это вещь, короткая, к примеру, да, самая короткая. А мы этот артикль со всеми словами должны использовать? А, нет, здесь имеется в виду, когда ты хочешь указать на что-то, понимаешь, например... Да, да, да, что-то mm -hmm. выделить из общей массы, скажем, да. И также, да, также у нас есть некоторые слова, которые не на один слог, здесь у нас всего лишь один слог, да, это считается коротким прилагательным. Также у нас есть длинные, к примеру, тот же beautiful, да? Это уже довольно-таки длинное слово, и мы не можем сказать beautiful -er или там. Beautiful-less -er, это слишком уже долго получается, да? И сложно произносить. А для этого мы можем, мы можем использовать слова more или less, да? More – это означает более, да? Более красивое, да? Более красивее, чем что-то, да? Когда сравниваем. Или можем, если что-то мало, less, да? Менее, менее красивее. Давайте немного потренируемся с вами. Как сказать, Саша дорогой? Что-то какая-то вещь дорогая? Экспенсив, да? Expensive. expensive. Скажи теперь дороже. More? More expensive, More expensive да? Хорошо. Или родила? А, Радмила. Или, Радмила, скажи, пожалуйста, менее серьезный. У нас менее будет less и серьезный. Uh. Serious, да? Значит, будет как у нас менее серьезный. Less, less serious, да? Окей. Okay. Хорошо. Uh. Также у нас есть самый-самый, да, самый серьезный, так, да, так же можем сказать. И для этого мы будем, мы будем использовать слова мост, Да, надеюсь, вы слышали о таких, да? Или мы можем, к примеру, сказать самый интересный. Как это будет? Мост. Most. Да, или также можем сказать the most interesting, то есть опять же делаем на что-то, да, да, да ударение, как можно сказать, да, то есть указываем на какой-то предмет. The most interesting, да, к примеру, скажи, какой, у тебя самый, какой для тебя самый интересный фильм? Интересный фильм? Да, к примеру, с этим the most interesting. Titanic, Титаник. Uh -huh. Titanic, Titanic is the most, is the most interesting, interesting film, да? Yeah. Uh, хорошо. Uh, ну, uh, как, как вы знаете, также есть всегда исключение у нас, да? Uh, как. Как тебя зовут? Камила, да? Камила, uh, как, к примеру, будет хороший на английском. Да? Yeah? Хороший. Или плохой. Good. Good, и but. и bad, да? и bad. А, Здесь именно у нас а, встречается исключение. И также у нас есть а, на русском, да, к примеру, когда мы говорим а, хороший, а, сравнительная степень у нас будет лучший, да, и а, и самое сравнительное там самый лучший. И то mm -hmm. же самое в английском. И также а, у нас есть, да, слово, например, good, да? и bad, как вы сказали плохой, как мы говорим на русском, да, то же самое а, будет что-то когда хуже, да, хуже, и самый да. худший. И здесь также на английском good изменяется на кто помнит? Better? Better, да. Better. и самый the лучший best. the best, best, да? Или просто best можно, или the best. А, также у нас есть bad, это worse, если вы слышали. Worst и the worst Вот, всего лишь два таких примера, которые вы просто должны выучить, да? Они являются исключениями как в русском, так и в английском Хорошо? И, пожалуйста, Камила, скажи, он мой лучший друг He is He is Лучший He is my Best Is my best best friend. friend. Да, у тебя есть лучший друг? Да. Да, ты их можешь назвать, к примеру, you are my best friend, да? Ты мой лучший друг, да? Вот. Эти слова довольно-таки популярны, мы их часто используем в речи или когда мы сравниваем, да, что-то мы можем сказать. Это лучше, чем это, да? Это this is better than. Something, да? Это лучше, это, чем что-то. Ладно, это пока что все, что связано с прилагателями. Надеюсь, вы поняли, усвоили, да? Небольшой такой материал.